Друзья, я сегодня на рыбалке. Прошел месяц последней моей рыбалки. Я уже очень соскучился за ней, за природой, за нахождением на воде, за этим адреналином, который присутствует, когда ты тянешь рыбу, когда поплавок играет. Из... На что я сегодня буду ловить и что я буду сегодня ловить? Ловить я буду сегодня на червя и на опарыша, и на сухой корм для собак и котов. То есть я его буду чуть размачивать и пробовать насаживать. Посмотрим, как будет работать. Из... Прикормки у меня это пшеничная каша С покупной прикормкой Я фанатик вот, С очень хорошим запахом сладким И удочка у меня стандартная 4 метровая Обычная китайская Леска 0,25 поплавок 5 граммовый Ключок 10 номер Ну в общем смотрим о ребята Первая красноперочка Смотрите какая Осенняя, хорошая, красноперочка Ладошечная Взяла в заглот Рыбалка пошла Рядом со мной Тест сидит, он уже наверное, штучки три поймал И одна такая хорошая Зачетнее, чем моя В общем, рыбалка пошла Класс Блин, толкнули воду Начала рязку туда-сюда тягать. Сейчас пройдет. Опять закину на это место. Ребят, приехал в новое место, потому что там началось течение, рязку просто, то место, где я закормил, просто рязка закрыла полностью. Вот не включал камеру, потому что долго катался. Вот такого карасика с ладошку взял. Взял сразу в лед. Подсадил свежего парыша и все. И первый карасик есть. Сейчас буду закармливаться, вот место прямо, вот здесь возле кушинок. видите, такой полуостровок, вот туда буду и кидать. Пошел, пошел, пошел, пошел, иди сюда. Еще один карась. Тоже такой небольшой, мы его пока забираем. Оживился карасик, подкинул прикормки и пошел. Так. Туда же, кидаем туда же. Да, что ж такое, опять зевануло. Это тоже повеселее хороший ладошечный карасик отлично рыбалка пошла мне это уже нравится И хочу заметить что карась берет достаточно жадно активно мне это нравится еще не надо долго ждать откинул сразу начинаются небольшие тычки видно что возле поплавка он крутится плохо туда сюда чуть-чуть двигается И это не ветер О-о-о, пошел пошел пошел пошел пошел вот иди, эти эти эти эти эти эти эти эти эти эти эти эти чуть эти эти эти эти эти эти эти эти эти эти То, что я говорил краснобер подошел но ну, этот миленький мы его соответственно сразу отпускаем Сейчас попробую насадил видите, опарышей побольше посмотрим как отреагирует он на опарыша на червая берет вот, как насчет опарыша сейчас посмотрим пошел Иди сюда. Вот. Опять ладошечка. Небольшой карась. Вот такой. Но вполне приятный в плане борьбы. Когда он начинает стартовать, стартует он очень приятно. Надеюсь, сейчас подойдет что-то побольше. Глубина у меня сейчас стоит, наверное, сантиметров 10 от дна. И поэтому, видите, он не приподнимает, он сразу берет и пошел. Потому что, когда ставлю на дно, видно, там трава опустилась. И наживка в траве путается, и рыба не берет ее. Я сейчас решил поэкспериментировать. Опустил крючок на дно. Вот видно, что поплавок у меня чуть-чуть торчит, да, из воды. Но рыба не так активно берет. Сейчас, наверное, опять подниму над, прям над э, над дном. И, я думаю, будет поклевка более агрессивная. Так, ну, эту мелочь я, конечно же, сейчас сразу выпущу. Правлю крючок. Так, иди гуляй отсюда. смотрим мы смотрим сейчас когда вот наживка сантиметров наверное, 5 на дном будет поклевочка да да да да да иди сюда О. уже такой приятненький карасик хорошие Это тоже больше ладохи. Наверное, пока что самый большой. Ну и самый привередливый. Я взял так аккуратно, аккуратно. О, смотрите, какой красавец. Давай в садочек. Так, карасей я нашел. Пока что с красноперкой не складывается. Ну и думаю, она сейчас подойдет. Вот карасик. Глубину уменьшил сантиметров на 20. И взял вот такой карась. Что он со дна не хочет брать, непонятно. <связь> Привередливый. Но это же карась, все знают, что он такой. То хочет, то не хочет брать, то берет, то не берет. Странно, конечно, что еще красноперки нет. Она обычно очень быстро подходит. Вот а тут она должна быть, в принципе, это <coughs> ее стихия. Много травы и ряски. Блин, друзья, ну скажите, такой кайф, когда наблюдаешь за игрой поплавка и ты понимаешь, что рыба вот она рядом. И остаются какие-то мгновения до того момента, когда она схватит, поведет и ты ее подсечешь, вот просто кайф, так долго как я отсутствовать на рыбалке просто нельзя, вот что? что, месяц целый я пробыл вне рыбалки, у меня ломка такая дикая, Сейчас немножко поплаву, верну назад, о там что-то есть, там маленький карасик оказался. Причем захватил так хорошо, но этого я отпущу сразу. Он слишком мал. Мне один мой подписчик сделал замечание, что я на одной из последних рыбалок говорил, что рыбу буду отпускать, а в итоге часть рыбы забрал. И он мне сказал, что если говоришь, что отпускаешь, то отпускай на камеру, чтобы это было видно. Вот. Я, соответственно, сегодня рыбу... Сейчас рыбы заберу однозначно. Но ту, которую не буду забирать, я буду выпускать сразу. Ну, чтобы не было никаких вопросов ко мне. То есть, да, рыбу сегодня я буду брать. Как, в принципе, и в тот раз. Просто я не на камеру выпустил, а сейчас я буду стараться выпускать ее сразу, чтобы вы это видели. Я вполне адекватно отношусь к критике, к замечаниям, к своим видео, поэтому я хочу сделать видео более интересные для вас если вы считаете что в каком-то моменте я должен был поступить иначе пишите не стесняйтесь иди сюда вот такой вот карасик хороший хороший карась ладошка его мы конечно же забираем иди сюда как стартанул или какая торпеда пошла тоже такой хорошая ладошка Как раз отличный карась на засол. Кто еще не знает, как солить карася быстро и вкусно, можете посмотреть видео на моем канале. Вот ну, такой маленький. Я его, наверно отпущу. Мне он такой не нужен. если буду брать, то буду брать таких, которые можно засолить. Иди сюда. Хорошенький. Хороший. Ох. Так, иди, иди, иди сюда. О, вот это, наверное, сегодня самый большой пока. Такой приятный. Вот, смотрите, какой красавец. Отличный же карась. Взял, смотрите, за самой краешек губы. То есть, чуть-чуть он бы сошел. Крючки у меня, кстати, тоже простые. Китайские. Заказал набор из двухсот крючков. Ну, по отзывам были хорошие. У них загнутая он жала, и они немножко идут как асимметричные. Вот. Крючки мне, кстати, эти нравятся. Стоят копейки. И они, самое интересное, что не разгибаются. Вот такая красноперочка, маленькая, конечно, которую мы отпускаем. Смотрите, какая красивая, да? Она растопырила, как плавнички. Сейчас мы тебя отпустим. Немножко, конечно, подоглас я попала, блин. Но брать я ее не хочу. Надеюсь, блин, выживет. Ну такой же. Такой же карасик, как, как только что я отпустил. Из одной стайки. Отпускаем. Да, небольшие пошли. Ну, тоже буду отпускать, куда мне их. плохой карасик Вот это уже тот который мы забираем размер И взял вот, глубина посмотрите сколько тут, сантиметров 50 то есть не со дна а именно сверху что Да не нормально тут вот такой красивый карасик сейчас червя буду менять потому что разорвал в хламово тут есть говорит поехали дальше ну, мне пока и здесь нормально просто не хочу далеко отъезжать потом выгребать три километра на веслах по кувшинкам крайне неудобно вот такой хороший карась ну конечно скотина долго мурыжил очень долго О, погонял смотрите видите сколько бульб Стоит же там, чего не берет, активно, непонятно. Солнышко конечно поднялось, но я бы не сказал, бы, что сейчас сильно жарко. <coughs> я вот сижу в толстовке и в принципе терпимо. И водичка прохладненькая стала. Все, ребят, моя сегодняшняя рыбалка подошла к концу. рыбу немножко половил, карасти не был крупный, но были хорошие экземпляры ладошкой чуть больше. Пару красноперок хороших взял. Всю остальную рыбу я, соответственно, отпускал. Ну, вы сами, в принципе, это видели по моему видео. Клевала в основном сегодня на червя. Опарыш был как подсадной элемент. Соответственно, он просто расшевеливал этого червя. И рыба была более активная с ним. Ну, в общем, сейчас я покажу свой лов. Сами все видите. Вот такой мой сегодняшний лов. красики раз я снова все ладошка есть чуть больше есть пару красноперок ну, в принципе все килограмма два не больше Осень набирает свои обороты поэтому каждая следующая рыбалка будет более удачная рыба будет более жирная так как у нее уже начинается осенний жор и все до новых встреч на следующих рыбалках пока